Всем привет дорогие друзья с вами бананван вот и также э, не прогруженные чанки вот и сейчас мы будем проходить карту одиночества в кино нам тут обещают какой-то слишком запутанный сюжет так не прыгать проходи с удовольствием играть ггеот э, Адвенчер и без звука то есть прям вообще без звука Окей. начать одиночество в кино утро 7:40. А, Валентайн, доброе утро. И Сказал я тебе в тот момент. А, за окном была тьма, а в комнате была тишина, которую перебивали лишь пение птиц. Сидя на кровати, я смотрел лишь на стену рядом со мной. Она была увешена постерами из любимых кинолент и игр. Рассматривая свою комнату сидя, а, я все-таки решил поднять ноги с кровати и начать собираться на работу. О боже, я опять не заправил кровать. Ладно. Потом заправлю. Это что? А, о, никогда не думал, что у меня такой хороший вкус в кино. А, так, о боже, я опять не заправил кровать. Знать. Одиночество, страдания. Зачем мне они? Живу и живу, и проживу. Один день в ночи. Страха и ненависти. Знания помогут мне найти. То, что желаю. Окей, okay, пока что странно, но мне... Так, окей. Okay. Мои консоли. Классные консоли, обожаю такие. Resident Evil 4. Окей. Okay. Телевизор, консоль. Идеальная игра. А, картриджи и диски. Do a barrel roll. Окей. Okay. А, так. О, моя одежда, пора деваться. Да, действительно. Так, ну тут еда. Я не думаю, что ее нам надо брать. Боже, это лестница вниз. Нет, нет, нет, не может быть. Я сплю. Это все сон. Так это лестница на наверх. Что? Окей, пока что очень странно. 940. 941. За дверью в квартиру моего друга была тьма. Ничего было не видно. Ничего не было видно, окей. Кроме меня, откуда появишься темной двери? Так, я упал. Что происходит? А! О, блин, больно. О, сколько можно? Хватит, прошу тебя, сон, закончить. Так. А что это такое? Майкл, типа, что за... Так, я сам не понимаю. Привет, Валентайн, как жизнь? Майк, ты не видишь, что рядом с тобой? Майк, ты правда не видишь этого? О, Валентайн, не знал, что ты настолько болен. Что? Прощай. Нет, Майк, нет, нет, нет. Нет. 941. Это номер его квартиры, окей. Я уже хотел заплакать от боли и от бессмысленности моей жизни, как вдруг я услышал диалог из знакомого фильма. Точно, это же Тарантино. А фильм «Криминальное чтиво». Зацени, да? Если в Амстердаме тебя тормозит легавый, он не имеет право тебя шмонать. У легавых там такого права нет. Все, я туда еду. И не отговаривай. Я знал, что тебе понравится. Радость от услышанного все равно не скрывала душевной пустоты и одиночества в данный момент. Кровь. Нет, нет, что за чертащины? Откуда решетки на окнах? Ремонт. Я не помню. Так, нож. Окей. Так, надо, получается, что-то сюда поставить, да? А, отмычка. Окей, это отмычки у нас, я думаю. Они нам понадобятся. Так. Ну, пока что карта... Ну, не знаю. Сейчас. Если реально тут сюжет запутанный, прям такой. Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Ну, пока что не нравится. Так. Ага. Откуда решетки на окнах? Так. А то, что сверху пустота, это тебя не смущает. Так, сундук заперт. Не, мне сюда что-то надо поставить. Отмычка один. Может я этой отмычкой что-то могу делать? Да вроде нет. М -м -м -м. Давайте думать. А, так, все, все, так. Здесь есть что-нибудь? Хм. Мы вроде все осмотрели. Вот все, что можно. Может меч надо взять? Да нет. Хм. Так. Либо я тупой, либо я тупой. Согласны, узнали? Я не понимаю, что здесь должно стоять. Я что-то должен найти. Я уже все осмотрел. Ч ⁇ за бред? Я не понимаю. С этими подмостками, может, что-то связано. В них ничего нет. Странно. Вода есть, так. Mm. Вот прям сейчас мне надо позвонить, да? Алло. Да, О, да. О, нет, спасибо, все хорошо, спасибо. Просто вот еще такая проблема, то что, ну, с этими ограничениями, с ограничениями, вроде в заявке указывалось, да, то что я эти проблемы уже наблюдаются как год. Вот. И я когда обращался 2-3 недели назад, почему-то у меня резко ограничения нашлись, которых год не могли найти. И потом первую неделю. Хорошо, спасибо. Угу. Хорошо. Спасибо, спасибо вам тоже. Всего доброго, до свидания. Ля, вот мегафон. Так, ладно, продолжаем играть. Кек. Так. Я не понимаю. Давайте мы сюда поставим эту плитку, потому что я не знаю, что мне делать. А, прису... как там, плейт? Окей, стон плейт. Все. Прессур плейт. Вот. Ну потому что я не могу ничего найти. Вот так. Ух ты. Его. Валентайн. Нет, я не мог это сделать. Я не мог сделать это. Не мог, слышишь? Я закрыл глаза. Раз, два, три. Нет, блин, нет. Следующее утро, 1.40, Валентайн. А, в квартире 941 произошло убийство гражданина Майкла ДеСанта, подозреваемый валентайн Он был найден на месте преступления. Преступление. <с> а что примерно произошло? По нашей версии, господин Валентайн пробрался в квартиру и сразу напал на жертву. С первого удара топором он отрубил руку и жертва метнулась в дверь позади себя. И это стало роковой ошибкой. А был ли мотив у, подозрева... у подозреваемого? Не было. Но подозреваемый находился в психически неур... неуравновешенном состоянии. Все. Это конец. 941, 941. Да. 941, 941. Все? Все? Конец? Что? В смысле? Это конец? Чё за бред? Не, как бы сюжет, да, такой. Он меня сначала заинтриговал, типа, вроде как все хорошо. Автору надо продолжить карту. Причем тут еще одиночество в кино. Я не понимаю. То есть... Сюжет, да, мне... Он заинтриговал. И он, э, я хочу продолжение. То есть... Э, не ясно, что именно там произошло. То есть из-за чего... Какой мотив? Что произошло с э, данным человеком? Главным гер героем? Э, почему он это совершил? Это раз... Во-вторых, непонятно, что это за герой. То, то есть автор их не раскрыл. Вот. Ну, а в-третьих, очень маленькая продолжительность. Но в целом мне карта понравилась. Была бы чуть подлиннее, да. Был бы классно. Ну, то есть раскрытие какое-то. Все. Я все сказал. Вот. С вами был Banano Всем удачи. Всем пока.